Надеюсь, у тебя есть выды. Ты можешь нам сделать всем героям сделать катаклизм, и мы его зажмем. и мы его убьем всеми способными силами. Ребята, катаклизм а -а -а. выдался. Давайте. Катаклизм. Я думаю, то, что я катаклизм. Сделала, чтобы... Катаклизм. катаклизм. Я... катаклизм. все равно редни мы не успеваем. Нам ну, надо давай. больше сил. Я, я увеличу свое оружие. Ей можно? Можешь... Давай. Да, надо устанавливаться. Мы тупо его бьем. Так, давайте. Где она? Акума это? Кстати, можно динозавром его отправить, и нормально. Они там его съедят. Ага, мы бы сейчас съели бы его, если... Клачет, mm -hmm. да она, она еще. Она усилилась. <свист> <Куда исчел? свист> Я ее зажал. Надо, чтобы она на одного отлегла, и мы ее посадили. Это бесполезно по-моему. Нет, нет. На идите за секунду. Нет. Полуминуты осталось, да-да, на Так мы узнали, что Плак может нам силы давать. Он долго, а может да? у нас странно есть... Может, у нас есть еще какие-то Шатики нас заснул, супер шанс свой. Ну блин, а, мне шти трансформироваться как-то неохота. А, а если точно? Флав! Это Нет, Флав, это уже фейковый, я же в него трансформирован. М это пух. Пух, сам ты пух. Пух, пух, пух у тебя здесь. в кровати у тебя пух. Это фулах. Фулах это пух переводилось. Нам пофиг как это там. Хоть тух. Хоть чистый стух. Чистый так, что мы сделаем? Я таки не понял, почему мне выпала зажигалка. Есть, у меня есть план. Капкан с кампланом. Стой. У меня есть идея. Мы так уже два дня с этим, потом... Плак, уже один... создай нам сильный импульс, пульс, как это называется, щит, такой панцирь, силовое поле, я не знаю. Плак, спасибо. Плак умеет создавать купол. Значит, у всех к вами есть какая-то скрытная вы... много сил. Нет? Теперь да. мы... Да. Теперь город мощнее. Да, бы... а вот... Теперь давайте мы вылетимся отсюда. Надо нас выпустить. Да. Так, в купол да, нам не да, надо, мы его посадили, это самое главное. Во-первых, он отсюда не выберется. Теперь солнце. Нет, ну и мы что сделаем? А мы что сделали? Нам надо думать. Мне выпал огонь, видите, видите. Огнем а его пожарим. Ага. Зарегенится. Оригенись как огонь с огнем. Этот, огонь. Может у дракона есть какая-нибудь сила скрытная? Мне что-то давал мастер я для... сказал именно для дракона. Сейчас мы Проверим это. Эй, Дракоша, ты где? Сейчас я возьму это. Вон там, вон. вон. Побудьте. Мне надо кое-что где-то взять в тайном месте. Как это, как это так. Я что нашел что это оружие. Еле-еле. Эм, че это оружие, мне уже интересно. Страшно, как. У... О. Все, музычки больше нет. Эм. Ну-ка, да я сучу. Ну-ка, дракон. Ага, огнем, да? Ну-ка давай. И туда. Сейчас мы тебя отправим. Ты ч, его убил? Все? Ты его Я убил? Убью. Что с тобой? Ну, да? Он его убил с одного удара. О! Как пролезть через этот щит? Ч с ним? Плохо, этот щит. Лак. Убирай щит. Не Спасибо. Плохо. Что с тобой? Вы видели, он один урон нанес и всё. А понимаешь, походу, типа, убедитал все его силы. Типа... что, он использовал все свои силы? Может, может, это... Может. Почему... Ну, Почему это и создано только для дракона, может? Потому что у него стихия молу, или как называть? не знаю. Так, разделяйся, и дашь мне потом молу. А... Всё, я пошёл, давай. Так, остальные все разделяемся тоже. Так, стой. Давай мне это оружие, драконы, оно опасное, буду давать в экстренных случаях. Теперь мы знаем, для чего нужно было это оружие. Ох, сейчас использую чудесный мистер Баг и все вернусь, как было на круче Чудесный мистер Бак. О, получилось так, Флав, прячься. Радуйся, давай, Талисман. Тебе повезло, что у меня переполоха нету. Где талисман? Ты не скинул? Давай, талисман. Где он? Ты ничего не скинул. А. Сас. Сас. Давай, попрощалась с Сасом. Давай. Так, Мулом. Спасибо. Так. Теперь мы знаем. Это это оружие дракона, да? Яно какое-то очень сильное. Пять тысяч урона на это. Короче, Ольга? Пять Это оружие дракона. если может справиться? Да, Сим может справиться. дракон он берет в руку это оружие, то она становится очень сильным, да? Okay. Да, др... вот же оно ещё усиливается Для дракона это сложно Молодец А если человек. возьмет обычный человек, представьте Это, считай, все. Это уже он будет. Человек. Он потеряет, он он потеряет рассудок, если он может быть злодеем Или погибнет, в крайнем случае Да, да да, да, да Нет Лучше держи, мистер Бак, лучше держи это оружие при себе Оно всегда со мной Теперь. Ладно, Понятно, все. Я пошла, да? да Этот, не, не скучайте. Ага, а, стой, стой, подожди, мне надо тебе кое-что сказать, пчела Да. Бражник, наверное, тоже. Раз они уничтожили макуму, значит, братчик тоже знает про эту. Где это это что произошло? К все Ох. мои вещи? Наверное, это а, так. Последнее это было оружие. Не денег, мы бомжи. Что произошло? Что произошло? У меня есть деньги. Слава господи у меня есть деньги. Я могу купить. У Олега деньги. есть деньги. У Олега есть деньги. У Олега есть деньги. Слово, ни слова про это. Мне надо запуск, запуск защиты. Предупреждение за или Передание послания от Олега. дотронешься до его денег, получишь потом, когда он приедет, он так тебе Все жители рвет. города. послал жопу. Все жители города. Вместе. остальные там, блядь. Я не знаю, что произошло, это, наверное, всплеск после акумы. Которую вы сегодня уничтожили. Ваник с двумя Н. Вы уничтожили ей, Она, наверное, сканировала ваши... Перенесла это все к вражнику. У нас проблемы. Походу, очень большие проблемы. Акума сканировала... сканировала... За все это время она сканировала все. Боже, там два талисмана. Да, да, там два, О, два талисмана. Талисман был. Талисман, а... плага и талисман. Стребак не успел положить в шкатулку. Нет, мы пр победили и проиграли. Мы проиграли. Акума скопировала все наши инвентари и перенесла всю бражнику. <laughs> Здоровья погибшим. Я не знаю, что нам делать, но вот вам пока на пропитание. Не деньги, я не вомж. Спасибо, но только у Сабин Чен там хотя бы то, очень мало вещей. Алло. Алло. Э, почему мне по новостям говорить, то, что вы что-то, то что герои там что-то а. очень плохое, очень хорошее потеряли, очень много чего потеряли что в герои? Вашей? Ваш личности, пока никто Мы... не знает, кто из вас кто. Есть проблема. Новая кума, которая большая, перенесла все весь мой, все наши вещи их бражнику. Не знаю, я поэтому тебе и как бы да, звоню. поэтому талисман суперкота. Суперкот, ты же понимаешь, что суперкот тебя убьет. А... Ну, убьет именно жука. Талисман суперкота у хостел. него. И леди Баб Убра... у него. Они были оба у меня ой, в инвентаре. Ой, ой, ой. Что они у тебя делали в инвентаре? Я забыл их убрать из суперкота, потому что мы сражались. Ты понимаешь, как будет хорошо, если бражник окажется тупым? Ты же а понимаешь, что ему сейчас два исправлю? слова сказать. Ему два слова сказать и конец света. Возможно. Да это понимаешь? Светимся. Ой, цветом. Люди, мы Ой! Красный цвет. Красный цвет. И я тоже происходит? Прощайте, прощайте. Весь свет. мир, наверное, светится? Да, я Ходок тоже. Тут -то -то весь Нью-Йорк светится. Нет. Пока ничего еще не светится. Я не вижу наших людей. Наши люди еще не светятся. Значит, есть надежда. Ой. У нас еще есть немного Адриан, времени идут. Я... У тебя есть 5 минут. Примерно 5 я минут. Баникс. Мы почитали. Баникс, да, я вижу. Скоро... Я не вижу, кто разговорит с ними. Это фейковые говорю... талисманы. Это фейковые талисманы. Нам это не поможет. Нам это не поможет. Их силы искажены. Фейковые талисманы не работают, как настоящие. Они не работают. Сколько бы у, сейчас Ведь у того человека, с которым не... я разговаривал, у нас не нет. было с собой еще штулочки. А, а ребят, пойдемте. Есть очень странное место. Никто ничего не видел в доме. В том в красном. Есть какие-то в... места автомист... странные. Я не знаю. Один, нет, никто туда раньше не заходил. Кто видел? Вот ты загадочный человек, ты всегда за всеми следишь. Давай, может ты что-то найдешь. Стойте, пусть он идет первый. Может, а, ты этот баник или -то кто там? Здравствуйте, Габриэль, вали, увольтесь отсюда. Что это? Здравствуйте. Не понял. Что, что такое? это такое? О? или Агрест у нас бра. Эмили Агрест. Ой, у вас там какая-то жаришка. У да, нас нашли... очень такая Мы нашли Эмили. Она лежит в застекленном гробу. Так, если вы нашли Эмили, это. Mm -hmm. Ой, Маринка, не... Маринка, не просто так, да? Так, Бани включила. Саса, ну, ты не можешь хорошо. попросить. Сас не настоящий, ну, это его копия. М -м, как тебе объяснить? Так, давайте подумаем мы логически. Я ну, вот попробуй. вам немного помогу логически. Он ничего. Смотрите. видишь? ничего он тебе не скажет. Что мы имеем? Мы Эмили... имеем мертвые милегрес. Мы имеем. И все. Ребят, выйти на улицу. Надо посмотреть, что Эмили. наши жители не светится. Если они засветятся, то все. Мы все умрем. Главное, надо найти, тогда получается... Может быть, этот Ребята, баникс. Я забыл. Браникс, баникс. Все в доме Адриана, срочно. Этот баникс. Я, да, слышу. Это совсем немного... Мы С крыши. дома Адриана всех жду. Можешь что? Адриан, я в доме Адриана. Ну, Скажи, что мне Гавриэль, делать? Урель, вы странный, вы держите труп. А, а -а -а. точно у него, у, это... у него здесь шкатулка. У него здесь у шкатулка. У него здесь шкатулка. Они да не Андриана. у Адриана. У мистера Бага здесь шкатулка. Если что, все личности я потом скрою, и все мы забудем. Ой, как я знаю, как она открывается, но только нужна здесь рука супергероя. Тут... Здесь нужна рука мистера Бага. Мистера Бага. А мистер Баг где? Кто его знает? Нет, такой же. Нет. А мистера Бага как бы нету, потому что... Он потому не выйдет, потому что нет талисмана. Он не, он не выйдет. Он не покажет свое лицо без талисмана. как Ну. Как без он... а дракона раку... тоже. Трезубец дракона у Ой, Вы а. просто, вы понимаете, вы какие нелойкие. Понятно. Понятно. Света, мама у нас есть пару минут, ребят. У вас Конечно, есть буквально пару минут, и конец света, если бражник да, додумается, знаю, как, как бы своей зас... тупой башкой, то если, что идти. Если засветятся наши жители, я могу заск... <плес> заспавнить к вами. К вами это тоже, иди сюда. А может я попробую открыть шкатулку? Быстро все Я взять. Здесь везде двери, давай. И Может быть, я смогу? Нажимай где-то на эти кнопки, на эти кнопки. На эти Я могу. Банник сможет нажимать. Не все супергерои, но не могут. Так, открыть. Нет. Так, открыть. На эту самую Да, тут есть черепашка, Сас. Тут Сас. Он нам нужен. Сас. Теперь вы можете все исправить, в принципе, благодаря САСа, попросив его применить не свою понял. силу. О, прощайте. Вот. Так, а, покормите САСа. Блин, его кто-то еще и в коробочке держит. Так. так. Яйца ес, yes, полпест. Яйца, тупица. Так, Дейзи, ты нам ничем не поможешь. Вейс Торок. тоже ничем не поможет. Нам нужен только Сас. Нет, Сас. привет. Не... Нам надо поговорить с тобой срочно, срочно. Ну, а, Сас хочешь, нужно будет заряжен. Все... А, вы не светитесь. У нас еще и время. Пока все О люди не светятся, Сас, нам нужно <плотный> срочно время, чтобы исправить все ошибки и вернуть все как а было, когда? как назад все как было. А когда использовали камень чудес и кто его использовал и во сколько Ой. его использовали? Сас. Давай. Что мы все подсветились. Все жители подсветились. Удохни! Нас... Умри, умри! Стойте! Извините, мне тоже. надо убить Простите вас! Убить, убить, надо... убить, убить, убить! Дайте мне вас управлять! Отзови, призависас! Отзови, призависас! Должно, как бы, как-то поработать! Дай убить! Все. Кого я убить? Это званик, скроллик, Саса, и призови, отзови его обратно. Все. Кого я убил, тут не слится. Ему надо будет повторно загадывать желание. Этот, и, и призови других к вам, и так будет больше и больше вероятности. У него тут нет ничего в сундуке. Да. Без... Ой, как? какой пароль. Так, что бесполезный? делать? Бесполезный. 1-1-1. Вам прилететь как бы я не могу, я не потому знаю. что браслет мертвец, тем временем у нас улетела. Так. Сас, Взять возвращай нас. Online. Быстрее. Он... он... Нам нужны. не может использовать свою силу, если его не покормить. Нам нужно еду достать. Да. Где ищем все, обыскиваем все. А, так, буду... Ограбим нет. магазин. Одесса не дает великие подарки? Там может быть он немножечко, если применит свою силу, как бы немножечко подарочки даст, нет? Тики нету. Туалега здесь есть. Сколько? Точно посмотрю в, в холодильник. В холодильнике чекните все. Да, холодильник, да, да, да, да, да, да, холодильник, холодильник, быстрее, все жители подсвечены. Кролики нету. Может, кролик... В ресторане у... Брестирание. <coughs> Брестирание. Божечки, божечки, Лего нету. Может, здесь в комнате есть? В Может... комнате, точно, в комнате. В ну? апреле. Только я... Курочка. Нет, нам курица. надо найти курицу. Она нам выкакает Да, смешно. Сейчас не до шуток. Но курица... Королева эклипса не подсвечена. Ну да, она же мэр, королева клипса Она не подсветится. Я не вижу. А... Я нету. Где может быть яйцом? Мы должны быть яйцом, чтобы поехать где что найти? Может, в мусорках? Посмотри, мусорку. В школе курица точно! Этот И же идиот. идиот куриц делал в школе. Не, ну, ваша личность, если что, я спрячу. Срочно в школу, в школу, в школу. Иди, давай, в школу. Давай. давай, я бегу. Как его звали, Марк? В школе-то что будет? Вот можно спросить: в школе то, конечно, не будет. Алло. Почему курицу? Где? Курица этот балбес на химии. Ну так это, кстати, да. А они могут еще уже. Как бы, так, да, не на как химии, там. значит. Это было на он и мог в нашем кабинете. А? Мы нашли она в нашем кабинете основном. Так, так она же курица! Яйца нести, долго ждать. Ей нужна семён, семена, семочки, семечки. Семена, семена возьмите. Кто-то возьмите, семена. Сходите срочно. на улицу, порвите травы, накормите ее, только не трогайте ее. Есть как бы вариант с талисманом свиньи. Вроде если вами Мне там кое-кто рассказывал то, что сила свиньи она дает подарки. Но сила самого вами может создавать. Слива, реальные Ты... У нас морковки. Ой, у нас. Стой а! трансформируйся. Подарочек. Давай, давай, давай, давай. Курица тупая. Давай, подарок. Спасибо. И давай подарок. Ну, все. Трансформируйся. А я ведь а сила топ. Так, э, слушай, я не Всё, думаю, то -то, что он уже 100% уже загадывает желание, и, или оно перестало он не работать? Сможет, он не сможет загадать, пока все не подсветится. Вот именно, но это... Ему надо мне перезагадывать, кажется, сейчас... ему надо снова читать мне это тупое заклинание, или как он что-то... Мне кажется, что еще и к вами немного сбустуют. Мне ну, кажется, текие плакания как бы его... Не знаю. А Плак со своим бешеным немного характером? Да, мне кажется, он не дает. Я не знаю, конечно, характер. То, что я сказала, Байекс, когда будешь исправлять, то, что я сказала минуту назад. Сас, это, Сас, сас ты где? Быстрее. Да, отзови, призови, что то Сас, ты, вот, ты уже Сас, сас давай, работай. Не Махай, понял. Ты. Фейковый талисман снимай. Нет, это фейковый сас. Тьфу ты. Да. Люди тут страдают. Какая Зима другая история. Фейковый талисман напилил? Вау. Другая история. Давай спяливай с него. Снимай себя Видишь? И что? Что изменилось? Ничего. Ну, не, фейковый нет, талисман не работает. Люди, этот... мне поступило Давай. то, что жесть, куда-то пропала. Возвращайся. испарилась. Угу. Зачем куда-то уже пропал? Она пропала. испарилась, Алён, мочисти уже испаряется, люди уже испаряются. Быстрее, работай! Иди, трансформируйся, и трансформируйся, идь, бал без. Люди. Сейчас те туда, где мы находимся в отеле, и все начинают пропадать потихоньку. Так, Все, выкиньте этот фейковый талисман. Нет. Люди, быстрее! Так. О нет, есть бы за тебя я бы. О, по... дре... О великий древний Сас. Сас. может ты Быстрее. поторопишься. Сас, второй шанс, давай. Бак, бак. Так, что произошло? Так, надо поговорить с одним человеком <кхм> к вам. Сас, что произошло? Сразу пойду. Да нужно было применить второй шанс. Срочно случился конец света. <свят> который да. напал, собрал все я ваши б... вещи, и вы победили благодаря тому, что <свят> я применил второй шанс. Шо, Сад, спасибо, что ты мне рассказал. Такие О, Саня Пошли. Саня, я огромный. Так, вы сейчас. <coughs> Чудесный мистер Бак Получилось. -с. Получилось. -с. Дай пять. Дай пять. Получилось. Ох чуть-чуть и проиграли бы ты увернулся трэш молодец у меня что-то было в про в памяти что-то но я забыл все ладно ну и ну и ладно забыли так забыли правильно правильно ну, ладненько давайте мне надо идти я видел белый силуэт Белый силуэт, может, возможно, кто то назвал, Белый я силуэт. пойду. Белый силуэт. А Фикс. я видел какую-то женщину, но я не помню, кто это. Ладно. Дойти. Да, познание узнаним Адриану по видеосвязи. Трансформация. Адриан Лу? Алло. алло, да. а а, -а. а Ой, я ты сзади, Зоя. Да. Это ты не представляешь, что-то такое произошло, у меня аж голова. Ну, произошло. И этот, я не зоя, я разговариваю, она меня деньги воруют. Говорят. А какой я он он какой-то что-то сделал, то то, что что-то там сделал. Мистер армия, Бак вроде кто-то давал не интервью из супергероев, например, что? Король Обезьян давал то, что Мартышка в платье говорила. Мы тебе скинем. Так вот, как Мы тебе скинем по ватсапу. Мы тебе скинем артечку. <свят> <свят> <свят> <свят> ну вот. А а давала. давала интервью то, что... Э -э после как битвы они дрались. Они победили. И у них уничтожилось... Как бы... Э -э им... На их вещи все убрались. Ну, не вещи. Короче, их... Как бы все их вещи. Короче, я просто, Бражник, надо, вещи. Всех не, просто не зарезал. Все талисманы вроде а бы. Бражник загадал. Новая, Бражник... Новая. Нет. Бражник да. загадал желание. И Сас вернулся. И, сча... и мистер Бак сейчас все исправил, вроде бы. Вот что я знаю. Да. А я знаю, еще ты звонил. Ты звонил мне. Я не помню такого. Я что-то припоминаю, ты мне что-то но... но я еще помню, как кто-то был. Я что ничего не помню. Я что по новостям, наверное, этих сейчас новостей нет, потому что, ну, если время перемотали они, супергерои, значит.. Если время супергерои перемотали. То ладно. Вот. И.. Мы как бы все забыли, я не помню. Дома наша. Где туда? Без пекарни. Ладно, не сюда. знаю, что делать. Пойду лучше спать. Ладно, давай. У нас я приходил вон. Очень У меня кровать. Я тоже. А Я кровать. Пока. А кровать.